Житель Красноярского края чуть не задушил жену гирляндой. Накануне мужчина целый день употреблял алкоголь, а потом уснул. Его супруга в это время украшала кухню к новому году, однако гирлянда пришлась мужу не по душе. По его мнению, она была слишком старой да и горела одним цветом. Недовольный супруг сорвал украшение и начал душить им жену. Пострадавшей удалось вырваться, и она убежала из дома и обратилась в полицию. Теперь ее супругу грозит до двух лет тюрьмы. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.